Дорогие друзья, на связи с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». В сегодняшнем видео мы отвечаем на вопросы подписчиков. И тема сегодняшнего вопроса – в течение какого времени вы можете оплатить всю сумму за объект после того, когда вы выиграли в торгах? У вас есть 30 дней на оплату полной стоимости за объект. В некоторых случаях конкурсный управляющий может изменить эти сроки, для того, чтобы это проверить, вам необходимо найти сообщение о проведении торгов в официальных источниках – это либо коммерсант, либо фидресурс, либо электронная площадка – и ознакомиться со всей документацией, которая приложена по оплате задатка и всей суммы за объект. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться к конкурсному управляющему за уточнением этой информации. А также, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете написать их под этим видео. Мы всегда рады вам помочь. Если вам было полезно это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам успехов на торгах. Действуйте, у вас все получится. Всем пока!